Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кошев Никита, я из Бекметанского района, вот. Прошел месяц, как мы приобрели собачку, железную собачку нашу. Значит, она лонговая, двигатель зон 15, 15 сил. Вот. Значит, собачку мы приобретали для поездок в основном в лес. Это охота, рыбалка, то есть ездим по лесным речкам. Ездим по избушкам, то есть ну, активный отдых получается, получается В основном это у нас все таки такие выезды до достаточно длительные бывают Вот, то есть так что до «Налезной собаки» значит Ну сейчас есть конечно буксировщик мужик Покупался он в восемнадцатом году, также, кстати у Вячеслава Вот, значит он у нас тоже 500, но он идет стандарт, то есть 1450 там стоит двигатель телефона у нас 13 сил. Ну, сравнивать их особо смысла нет, потому что как бы, собачки немного разные. То есть, ну, вот есть, конечно, железная собака идет поинтереснее. Ну, вот за счет своей длины опять же, вот, ну, может, тоже собака неплохая. То есть, но в связи, наверное, с тем, что все-таки время идет, значит, как бы в этой сфере тоже люди развиваются. И вот Вячеслав открыл собственную фирму что привлекло в первую очередь что все-таки уже мы работали с этим человеком в восемнадцатом году по приобретению другого бассеровщика вас она значит почитали отзывы, посмотрели первое что конечно приглянулось это вообще внешний вид то есть это уже нестандартно, приятно удивило что в базовой комплектации как бы идет вот такие вот цвета всякие интересные то есть не просто однотипные как у большинства буксов то есть белые там синие и прочее красные вот, а то есть уже как бы такой цвет вот это конечно привлекает при выборе первое такое впечатление такое приятное оставлять вот ну а так конечно много очень доработок вот в принципе вот с мужу фунда суть собаки осталась по тарге то есть примерно такая же все такое же но очень много доработок таких вот вроде бы мелочь а приятно но также есть доработки конечно очень ну, такие серьезные которые действительно важны и большую роль играют вот мы сейчас начнем наверное с мелочей то есть это вот то что даже вот за контргайкой допустим ручка идет скручена обычная гайка и за контргайкой сверху так что фаркопе из контргайки встает. то есть это как бы мелочи приятная. вот Также вот сделаны уши по сравнению вот с тем же для того же мужика значит здесь сделано крепление уже идет просто ухо и прикручено на болт здесь в торец как бы профиля то есть получается нет этих навесов, но мужики мы часто сталкивались с такой проблемой, что когда в лесу, где-то прикладываешь капотины, его, ну допустим, об дерево, получается, удар и навес, вот они здесь где-то будет расположены, то есть их просто разгибает навес, и капот становится не зафиксирован, то есть, есть начинает гулять по рань, ходить. Вот. То есть это большой плюс. Второе, конечно, порадовало отсекатель Конечно, может при желании его можно сделать подлинше, но вот, в принципе я еще сколько меня устраивает как бы. Особо таких скоростей не Развиваю, а огня если Скорость есть, но там особо, Ну то есть, в принципе, выход. Так, что еще, конечно Ну, порадовало, что Вместо Железного листа На раме, который лежит вот, Допустим, на мужиках Ну, где вот сравнивать с одной стороны То есть, здесь пластика про андалис то есть это облегчение также снег вот он с воды если привязался я только что ездил его рукой раз снял ну, то есть нету такого налипания как вот ездили раньше мужике то есть здесь гора уже потом снега как я споехал конечно поездка, потом, когда поставили короб этого конечно нету но все равно ну, вот. также вот очень один из больших плюсов который я отметил это у меня меня меняется площадка которая идет одновременно на вариатор и на двигатель то есть вот, опять же, вернемся к нашему любимому мужику. То есть опоры на мужике независимо друг от друга стоят. Прикручиваются просто так же на болтах. Просто здесь как бы идет эта цельная площадка. Вот ее видно, она уходит по двигатель. То есть при натяжке цепи мы двигаем э, двигатель вместе с вариатором. Ну, то есть все трансмиссии и двигатель мы двигаем, получается, на, на себя. Вот. Это удобно, так как не нужно настраиваться соосность потом вариатора. То есть не линейное тут не уголков, раньше все это вымудривали, вымеряли. То есть просто раз 4 болта ослабил, не 4, вернее, а линея, 8 болтов, да, сдвинул и все. Вот. Также, если вдруг там кому-то понадобится, кто-то захочет, можно и двигатель с вариатором двигать относительно с ведущим, как бы, вариатором относительно ведомого двигателя. Ну, такие мелочи тоже, вот, допустим, как шумка на капоте тоже очень приятны. То есть при выборе буксов, вот, ну все, да, обращаешь все равно внимание, если все-таки подходишь ответственно. И уже когда тем более есть опыт в эксплуатации данной техники, то есть подходишь, уже все равно знаешь, какие есть недостатки мелочи. То есть, в принципе, ну. Я думаю данный вообще бренд собаки может конкурировать вообще с достаточно многими э, аналогами, как бы. То есть, вот, ну, что это, ну очень много вот за 4 года допустим, когда мы покупали, ну конечно собаки разные, все равно спору нет, каждый делает это, вот. но за 4 года конечно изменилось очень много и в лучшую сторону это очень приятно, надеюсь что мы а -а -а. с Вячеславом еще будем как бы работать, приобретать может, какие -то... не такие конечно покупки э -э серьезные, на да, может чем черт не шутит, может, купим третью собаку, и четвертую. Вот. Но пока я даю предпочтение железной собаки. Вот, ну, конечно, были. Я ездил и на поморе, ездил, ездил на бумаге задним приводом. Ну там вообще дельная история, если не сравнивать. Вот. По поморру тоже скажу, что, допустим, тот же вот капот там вообще это еще хуже, чем на мужике. То есть эти четыре болта откручиваешь, капот снимаешь, там этот провод с ну, это Нет, вот это самое идеальное крепление капота. Вот за все время, которое я езжу, это больше не всего понравилось. Ручка. Также вот мышка еще плюс тоже, вот допустим, у нас вот ездишь в деревне, где-то, переезжаешь дороги. дороге, может поближе подлитесь, вот. при переезде дороги, допустим, заезжаешь на этот вал, и когда вал переезжаешь, собака, морда начинает клевать вниз, можно раз, просто она не падает до конца ручка, то есть можно удерживать, как бы, чтобы он не бился сильно, то есть опять же не лопались, бывает такое, что от сильного удара могут лопнуть пружины, Только вот, случалось, встречались мы с этим, бывают. То есть можно контролировать, чтобы удар как бы смягчать. То есть, во ну, сколько не было собак, они доставило все ручки, вот эти, они ложатся на сайт балакушек. То есть здесь они ну, вот за счет вот этого вот выступа, чтобы это, они до конца не ложатся. То есть тоже удобно, вроде поначалу не обратили на это внимания, но со временем эксплуатации, как бы заметили, что это как бы удобно. Ну, грузговик на. Да. да, сначала я тоже думал, что как будто бы не показался жесткий. Но вот сейчас сколько по кубику ездим, как бы в этом чуть-чуть где но в принципе он все равно не справляется и не трескается. То есть сколько бы мы на мужика не ставили бросковиков, пока не купили из транспортерной ленты, мы ему через то, что они постоянно трескаются. То есть здесь никакой бы ни всяких проблем Ну а так вот, желаю, значит, букс кругу расцветания, чтобы одноклубников становилось все больше и больше. Железные собаки конкретно не останавливаться на месте, все дорабатывать и дорабатывать прислушиваться к действительно грамотно. если будут такие советы на родноклубников Чтобы все равно как бы учитывать мнение каждого Делать наши собаки, желез, железные собаки, все лучше и лучше Видишь, еще через 4 года мы уже вообще будем ездить на технике довольно прочность В на данный момент, то есть, я очень доволен вот. Ну, эксплуатация у нас, да, у нас длительные, очень расстояние бывает. Мы можем проехать за один выезд 150, то есть, бывает километров проезжаем. То есть, у нас соседний район Шенкуст, Устьянск Мы бывает лет, через две до сюда едем. То есть, да, у нас вот особенно когда начинается март, длинный световой день, теплая, более-менее уже погода. У нас, то есть, у нас пробеги до 100 вот в марте мы, так сказать, протестим окончательно Сейчас мы уже протестировали, неделю назад у нас был выезд такой Серьезный, как бы мы Речку тоже не замерзшую Штурмовали, то есть неплохо все собака показана вот. Но, в основном, в марте у нас будут активные, очень активные выезды вот. Так, сейчас пока так ездим, помешанно, но все равно как бы едем в детство Но основное все будет потом на данный момент все вот что я заметил, я рассказал. Может быть что-то если еще изменится, еще с ним будет. Даже если не сломается. Но поделюсь как, как решать эту проблему. Будем надеяться, что собака будет смотреть мир и правду. Всем Славу всей команде огромный привет. До скорых встреч.